Брал stars, хорошо, хочу буду то, что это видео записывал не, пер не первый раз то есть я, то есть, я второй раз это пытаюсь видео записать, поэтому, поэтому если что, то все будет нормально Вообще сегодня я вам расскажу, как я оценил вот это испытание чемпионата Тогда на первой, на первой записи его оцениваю. Ну, сейчас вам расскажу про оценки и покажу, покажу, конечно, именно, что это все значит. И Потом, конечно же, расскажу вывод этого, либо совет, и совет и совету дам. Проходить все же это или нет. В общем, пока вы можете писать лайк на 3 секунды, подписаться на канал, нажать на колокольчик, написать комментарий. Возможно, вы не слышали то, что я говорю. Возможно, да, такое, то, что вы реально не слышали. Так что, так что давайте, в общем, я с вами, да, всем привет, с вами Соник. В общем, это видео записываю второй раз. И повторяю, второй раз записываю. Я уже, оц... я, если что, оценивал, сейчас скажу, как я. Или вывод дам вам. И посоветую вам, что тут как, как. И что посчитал? Ходить его или нет? Давайте, вот все. Начинаем. Смотрите. Вот под вот наши испытания. Посмотрите. Внимательно посмотрите. На него сначала. Посмотрели? Окей. Начинаем. Начнем с награды за это испытание. Смотрите. Видите? тарг выдаются Старпойнт, да. Стартпойнты можно можно купить скины. Вот так за Старпойнты вот появилась акция там большой мега ящик. Можешь купить вот, вот большой мега ящик как раз. Большой ящик и мега ящик можно купить за Старпойнты. Ну давайте сложимся эти стартпоинты. Не понял на что эти стартпоинты можно потратить. Смотрите, тут 300 старпоинтов, тут 600, тут 900. Всего на 1800 стартпоинтов за это испытание. Всего. Ну да, еще я вам хочу показать. Еще вам вот такой скрин подлетает. На монтаже, вот подлетает такой скрин. Видите, на нем вот награду, вот, да. Мегаящик, видите на нем жетоны и старпойнты Но почему здесь только старпойнты Неужели какой-то обман заработчиков? разработчиков. Возможно. В общем, давайте сейчас посмотрим, на что же можно потратить дамы старпоинты. Данные старпоинты можно потратить на один мегаящик. Также, на один большой ящик, два скина, также можно потратить на три скина за 500 старпоинтов. А также, если вам не хватает этого, этого количества старпоинтов, или меньше, то вы, то, то вы просто, просто, просто, просто, просто, просто, сыграете получится уши и сможете купить какой-нибудь хороший лайтовый скин. Если вам не хватает, но мне много не хватает. Если вам 1800 старкодов не хватало, вы бы прошли это испытание и получили бы светлого бомеху. Ну или темного пора на меху, неважно. В общем, за, за эти старкоды гарантированно может быть большой ящик или мега ящик. Но если у вас хватает на это все старкоды, то можете с два ящика купить. Большой и мега ящик. Окей, okay. а что бы было, если вместо под были бы жетоны? Смотрите, 1800 жетонов. Как вы думаете, зачем жетоны? Чтобы копить Бролбас. Зачем Бролбас? Чтобы, чтобы, чтобы получать награды и развиваться. А зачем развиваться? Зачем развиваться? Ну, именно. знаете, зачем развиваться? Чтобы быть продвинутым среди других игр Бролстарса. Ну так вот, если бы 1000 сарпотов было, то 3 уровня Брелл Пасса О. можно было открыть. 0 плюс 1000 сарпотов, реально. Если бы по 500 сарпотов, то 3 уровня Брелл Пасса и еще 1000 сарпотов вот это, вот около этого угла. Еще 1000 сарпотов, то известий не, не, не хватит до 4 уровня, уровня Брелл Пасса. Ну если же у вас, как у меня, 4 там 400, 300, то вы 4 уровня открываете. Ну, в общем, смотрите. эти. Так, в среднем, за мной ну, можно получить 3 награды. А если же у вас тут 600 сорок, то вы... 100%, 100% получите 3 награды. 3! 100% получите именно 3 награды. У каждого могут быть разные награды. Да. Тут, например, у меня 2 большая речка и есть дело. Давайте взглянем на награду ящик за 9 побед. Ну как по мне это, ну слишком. Не, не очень за девять побед получать мегаящик. Лучше вот его на, за 60 гематиков выкупить. Или за те же самые 1500 старпоинтов. так реально. Ну давайте посмотрим. Посмотрим, да. Давайте вот ну, посмотрите. Большой ящик. Три. Три обычных ящика. Три обычных ящика. Большой, большой ящик равен трем обычным ящикам. Так. Мега ящик равен сети обычным ящикам. Это получается, если большой ящик с акции 5 один мега ящик, то это 13 мегаящиков. Но если вам еще хватит на мега в акции на стартпоинт, то 23 ящика. Хм, Да. Тяжёлый выбор. А если, смотрите, прибавить 3 уровня брал пас, то есть это же бы, были бы жетоны. Смотрите, 3, 2 больших ящика. Это, у меня, у меня вот 2 больших ящика. И, и а, об, один обычный ящик. 7 ящиков. 7. И 10 гемов. И, то есть 17 ящиков. 17 на 23. Ну и плюс 10 гемов. А гемы? Гемы-то на что тратить? Вот ну на... на те же самые гаджеты. Гаджеты, вот. На гаджеты, вот, за особые акции. Но это было бы слишком, да. Вот, например, на очки силы можно потратить гемы. На этот мегаящик можно потратить гемы. На эти футбольные скины давайте вот... Оп-оп. оп оп оп оп, -оп, -оп, -оп, -оп, -оп, -оп, -оп, -оп На эти скины... На вот удвоителей жетонов, например. На те же самые большие ящики можно их потратить. На монеты можно их потратить. То есть, применений много гемов. Гемов применений очень колоссально много. Поэтому, ну, думайте, думайте, что лучше, жетоны или Ну, вы спросите, а монеты? Что бы было, если бы были монеты? Монеты? Сейчас вам пока расскажу, смотрите, 1800 монет, вы справились. Смотрите. на апгрейд нужно 1258 уровня, то есть вы сможете апгрейдить кого-нибудь на пассивку, 1800 минус 1250 монет, давайте, давайте узнаем сколько это будет, это будет 550 монет, что же вы от а 550 монет на, на что-то потратить? На апгрейд он, ну, мань, слабого браугера. Например, на лу вы можете те же самые монеты не тратить. Самое лучшее 4 уровня слабенький. Вот хватит, да. Или вы можете потратить вот на браузер 6 уровня. 480. Тоже, да. Так что. Так смотрите, вот сколько применений монет. Именно тут. Именно тут эти применения монетам. Но есть еще несколько применений. Гады, ты можешь сам покупать. Давайте, ну, давайте, тысяча, минус тысяча, а этим, монет. И вы, смотрите, давайте вот, смотрите, вы можете апгрейдить на восьмой уровень, кроме бравлера, если будет 1800 монет. Вам тут тысяча восемьсот монет, за это не куда вы пройдете. И еще. Если вы копите, конечно, то вы можете покупать золотые или серебряные скины. То есть, смотрите, вот это также такая же система, да? Если вам 1800 монет не хватает или меньше не хватает, то, то, то, то, то тогда вы сможете купить свет скины с опролёте, с цветами. или золотой. Но здесь стартпойн. Ну, решайте, что же лучше награда, вот за победы Стартпойн, жетон или монеты. Но, но гемов 100 пудов не будет, потому что, смотрите, может, если бы тут были гемы, вот эти вот 30, да, 60, 180 гемов. Брелл можно было бы себе спокойно купить, да. Кстати, за гемы можно тоже бралбас покупать. Спокойно. Но этого разработчики не сделали, так как это читерно. Это читерно получает гемы за испытание развод скажу. Окей. Окей. Okay. Это разобрали, да. И тем более, если вы ничего не, ничего не купите, и, и вам... И, и, и, и тем более из ящика не точно что-то выпадет. Точно что-то не... Точно. То, вот, вот, вот, то, вот точно не сразу что-то выпадет. То есть... Нет, нет, нет, нет, нет, есть сомнения, что что-то выпадет. Да, большие сомнения. Если, конечно, что... То, что это зависит от везения. На, на мега вот понизили шанс в ящиках. Раньше они были нормальные, теперь понизили. Вот, ну, ну наверное, конечно, повышается, повышается шанс, как обычно. Но если вы выбите гаджет или пассивку, ну, ну, не знаю. Лучше бы какой-нибудь реально выбить из этого мега ящика. Тогда было бы лучше. Если гаджет или пассивку, то... Понимаю. Ну, не везет. не везде. Не везучий чакам. Так что, думайте. Дальше второй этап. Карта. Карта и режим. Смотрите. Есть три этапа. На каждом этапе броу Как-то странно. Броу-бол. Хм. броу Вот видите. А это у нас испытание. Испытание у нас чего? Мастер-лиги. А мастер-лига относится к футболу. А футбол был старс это Булбол. Все сходится. Окей. Да, это нормально Давайте я смотрю карты. Первая карта вот такая. Я считаю, что, я считаю, что она для дальников. Вторая карта вот такая. Я считаю, что она для ближников. Третья карта такая, я считаю, что она для стрейлеров-бравлеров. Вот давайте я вам докажу, вот докажу свое мнение. Вот эти. Открытая карта. Открытая карта, на открытые карты всегда надо брать дальников. Потому что возьмешь ближненько, проиграешь, дуешь. Но если, конечно, твои тиммейты, тиммейты скилловые, то, может, и не дуешь. Но все равно, лучше дальников. Тут. Карта с стенками. Тут лучше ближненько брать. Биби. Вот Биби хороший ближний. Лучше реально ближненьков брать. Советую. Советую тут вам ближненького брать. Ну и тут, ну и тут. Тут посмотрите, Где средняя дистанция? Тут, значит, карта не совсем от. Не, не совсем открытая. То есть где-то и стенки. Так что лучше параллеров на дистанции Или даже метатель. Вот, метатели сойдут. Метатели, метатели на, как на эту карту можно, так и на эту. Вот эту карту лучше не брать метателей. Хотя тут стенок мало. Но все равно. все равно, равно, равно метатели, это не самые слабые. Тут, тут, как в Не самые слабые. То есть метатели тут могут помочь. То есть метатели можно брать, но я не рекомендую брать вот на, на такой карте метателей. Но все равно можете брать. Так что решайте. Ну, смотрите. В принципе, карты хорошие. Подобраны правильно. Роубу. Все идеально, просмотрено. Все отлично, просто. Дальше. Третий этап. Победы и поражения. тоже я не буду оценивать? Вы спросите. Вот да. Вот да. Вот. вот клуб попал в Вс. В этот видос точно клуб попадет, все. Пали они, да. Ну, в общем, смотрите. Девять побед нужно сделать, чтобы пройти это испытание. Девять. Девять и поражения. Баланс равен. Но, я хочу я хочу вам кое-что показать. Показать какое-то сообщение в клубе. Посмотрите. Так, так, так, так, так. так. Вот, смотрите. Я спросил, можно ли купить, покупать попытки за гемы в этом испытании? Не ответили, можно. Из вас есть гемов. Вы, выходит, видите, 9 побед, три поражения. Все 3... три поражения заканчиваются. Можно покупать попытки. Но если Но это читерный, почему? Ну, потому что это маленькая. Понимаете, всего лишь три этапика. Маленькая. Маленькая типа танец. Здесь покупать гемы. Ну, просто колоссальный чит. Правильно. Это чит. Читерно очень покупать в гемы. Поэтому не советую. Не советую вам покупать попытки за гемы. Не советую. Так как это очень читерно лучше не покупать. Лучше честно все проходить без попыток. Но такие маленькие специально лучше проходить честно. Реально. Лучше честно проходить. Это, это один из минусов. И просто так вот, смотреть, это тоже минусы этого испытания. Уже три минуса выявлено. Хорошо. Идем на... дальше. Идем дальше по этому этапу. Смотрите, три этапа. Четверть финал, полуфинал, финал. Повторяю. Четверть финал, полуфинал, финал. Давайте обратимся к четвертьфиналу. Такое слово есть? Хм. Пишите в комментариях, есть если такое слово или нет. Если нет такого слова, то я думаю, это опечатка. Да что? То, по, по мне правильно должен быть четверть финала. по мне это опечатка. Но, опечатки это не минусы, это не минусы, нет, это просто ошибки разработчиков. Опеча, опечаточки Это будет реально опечат? Ну, делают. Это не ошибка. Это, это не минус, это не минус. Это воспитание, сразу говорю. Окей. Смотрите, давайте сравним. Блин, чемпионат по, по футболу сифа. Смотрите, тут, там у них также четверть финал, полуфинал и финал. Все сходится. Как-то чемпионат не мастер-лиги по проболу. Все сходится, да? Все верно. Тут у них хорошо. Это плюс. То, что тут все-все верно. Кастомные названия этапов, это хорошо. Окей, давайте. На, вот, смотрите, да. Оба об этих поражениях. Давайте почитаем. Получение ряда за Каждую победу. Невероятные. Вы это, разработчики называются невероятными наградами? Нет, это не, это не невероятные награды. Я просто говорю, это не очень невероятные награды. Я вам уже доказал, почему это не, не, не, не невероятные награды. Что пройти с описанием нужно победить 9 раз. 9 раз! Но после трех поражений ты вы, Вылетишь трех поражений. Смотрите, помните тот скрипт, который я в самом начале показывал. Так вот, обратимся, давайте к нему опять. Да, вы видите, там, да. И вот когда я читал сообщение вот перед самым испытанием, оно, кстати, появилось вчера, и, и может быть посмотрите, там было что... нужно было делать. 15 побед, чтобы победить мне. поражений поражение уже были. 15 побед сравните 9 и 15 сравните Два. время Ра верно разница в 6 но почему это так разработчики написали ну а тут 9 то есть там, там сказать 15 тут 9 это опечатка или это так было специально сделано хм. Интересно подумать от вот таким вот такой теорией Интересно очень подумать Ну как по мне Нужно было правильно все писать Без ошибок сразу Уже было вот 9, 9 раз То есть все как, все как надо То есть победить 9 раз Значит вылетишь да-да А там у них было 15 раз Вот точно, помню! Прям по видно, что было 15 раз. Это реально. Почему это разборчивается, не знаю. Или это отпечатка, или это может быть как... Зам еще один минус этого испытания. Хорошо. Давай. Хорошо. Но все же, давайте сравним эти испытания. Давайте сравним -ка. два испытания. Первое испытание у вас. с 15 победами. Любое. Это испытание с 15 победами. Второе испытание Master 9 побед. Смотрите, Испытание с 15 победами. Вот давайте его вспомним. Испытание с 15 победами. Вот например, где вот, пин кубка давали. Вот. Да, вот. Где пин кубка давали? Давайте его вспомним. Вот. Это испытание. Там было 15 побед, 3 поражения. Попыток не попался. А тут 9 побед. 9 и 15. Опять встречалось число. Растения надо не мешать. И, ну, и почему же вы спрашиваете то, что покупать 3 попытки? Покупать попытки в этом с анчистером. Потому что вот, другого испытания пить будет. 15, потому что испытания, например, на 15 побед кажется сложнее, чем 9 побед. из того же попытки, то, то это чуть-чуть облегчит это испытание. Это не совсем облегчит это испытание. А здесь так. Да, делать это просто проходим на 100%. То есть это, сделать, это очень читерно сделать. Это ну, просто проходится быстро. Это испытание. Если вы будете, покупать попытки. Попыток можете все купить. 6. Давайте сложим поражение. 3 плюс 6. Сколько будет? Будет 9. 9. 9 попыток. 9 пор... побед. Понимаете? А теперь испытание с, победами. Испытание с 15 победами. 9 попыток. 15 побед. Чувствуете разницу? Хорошо. Хорошо, вот так, Мин. еще вот так, вот такое вот, вот так он доказал, потому что попытки по попасть... это доказательство, неопровержимое. Ну что? Ну что, давайте теперь посмотрим. Последний дизайн испытания. Зачем это оценивают? Ну, как знаете, дизайн нужен, чтобы привлечь игроков. А зачем привлекать игроков, чтобы они проходили это испытание? А зачем им проходить испытание? Чтобы пытаться получить награду. Награду, господи. Награду. Ну, а если игроки проиграют, то им... То они могут купить попытки за гемы. А зачем же покупать покупать языки? Вот. Чтобы разработчики да, заработали. Понимаете? И это делать, чтобы заработать. Вот такая система. Ну Окей, давайте. Все, хватит из этих цепочек. Давайте послать что-то новенькое. Посмотрите. Вот, посмотрите. Вот-вот-вот, давайте. Вот так вот. Видите? Здесь кубок и звезда. И что, вам под... я все вам подмечу. Пос... Кубок, кубок, вот, вот кубок. Давайте, давайте узнаем. Давайте цепочку построить Смотрите, а чем же тут кубок? Давай, давайте, давайте. Он связь, смотрите, как Бол боли. У нас, смотрите. это из под не футбольное. Как же кубок то с ним связан? Смотрите. Видите, когда... Если да. А когда играешь. Вот в броубол ты получаешь кубки. То есть ты... Ап, то есть апаешь, апаем кубки. Броуболь. Иг играешь. Игра играем... Э э э э. Играете вы в броубол? Получаете кубки. Так. Да. Супер в принципе логично. Но в испытании не нельзя получить кубки. Хм. И в награду... Тут даже нет награды кубка. Хм. Зачем тогда кубок-то придуман? Непонятно. Но, возможно, как-то как все... Возможно, это знак того, что это испытание. И все понятно. Но здесь здесь уже подчеркивается то, что это здесь Видно то, что это прорубок. И это испытание, а за испытание кубки не дают. Вот это интересная многономерность. Ну окей. Окей, допустим. Допустим, кубки тут как? Ну, допустим. Допустим, это не минус, это просто. А вот звезды. Вы видите эту, эти звезды? Я вам показал. Зачем? А, вот Зачем тут Звезды. Да, давайте потерял скажу. Давайте я вам скажу про звезды. Звезды относятся к награде за поимку. Вот. наград, наград за поимку. Награда за поимку. Но это же испытание не, на... не по награде за поимку. Нет, не по награде. Это испытание мастер лиги. А Мастер Лига от не относится к награде за поимку. Тогда почему тут звезды? Почему тут звезды? Хотя, давайте вернемся на форму мяча. Тут мяч вот такой. Тут мест... Тут не звезда. Пчеугонь. Ну посмотрите. Вот на эту крыльюшку, вот видите, да? Вот... Эти синие ворота. И там такой маленький мячик, и на нем звезды. Звезды, на нем звезды. Мечи со звездами. Хм. Относит... Ну как? Как тогда это относится к за поимку? Это история, Я не понимаю, как он может относиться к награде за поимку? Ведь в награде за поимку нужно собирать звезды. Это не спортивный режим. Нет, никак. Это... Там нет меча, там, не... там нет ворот, там ничего нет. Что в спортивных режимах надо? Просто режим надо убивать и зарабатывать звезды. Это никак не относится к этому испытанию. Но почему это так висит? Неужели это минус очередной этого испытания? Еще один минус этого испытания. Дизайнерские испытания, я сразу скажу. Хорошо, запись. Хорошо, хорошо. Окей, будет минус. И да, кубок тоже никак не относится к этому испытанию. Реально. Это же испытание за испытание кубки не дают. Так что кубок тоже можешь считать как за минус. Но, возможно, это пасхалочка. Возможно, но я посчитаю пока, что за минус этого, дизайн этого испытания. Окей. Ну, хотя бы все разобрали, да? Нет, еще две вещи. Быстренько сейчас Фи... Вот такой фиолетовый фон. Вот такой фиолетовый фон. Хм, зачем же это? Если, бру... если давайте обратимся на карту бру... обратимся снова к карте брал было карта брал земля зеленая трава зеленая на картинке день тогда зачем ч... фиолетовый фон может это относится к награде за чисто не к старт пока какая-то экономичность тут есть этого я не могу понять Возможно Окей А эти тогда линии зачем? Ну, возможно, это сетка Сетка футбольная, да Это очень похоже на сетку футбольную Ну, очень похоже Как по мне фон я считаю, как за минус Минус, да, дизайна Второй минус дизайна этого испытания Окей Окей, и давайте пос... обратимся к предпоследней, пос... вот к этой картине. Посмотрите, пройдите испытание, кто получить награды. Мегаящик, ну да, мегаящик мы уже разобрали, мы все разобрались с наградами. Ну посмотрите, как же этот мегаящик сверкает! Может, это сделать для того, чтобы люди, чтобы приманить людей и играть в это испытание, Будет сверкающий мегаящик? Возможно. Возможно это слышится. Ну как? Как я хочу спросить? Мегаящики? Мегаящики сверкают? Если вот здесь он не сверкает. Неужели мегаящики кто-то же есть? Может, это отсылка на тот мег... на того на тот скин мегаящика дерева? Блин. Вот на тот скин мегаечка дырёт. Возможно. Но я так не думаю. Я так не думаю. Мегаечка ведь лежит на траве. Рядом с мечом. Вот такая там во... О, такие ворота. С сеткой. Трон... не видно. Еле-еле видно. И посмотрите на небо. Небо. темное. Не, неужели? строится такая теория, что это испытание? Ну, ну, что это испытание проводится ночью. Хм. Возможно, такая теория строится. Но проводится только по ночам. Интересно. Но мне кажется, это, это минус фона. Вот реально очередной минус этого всего. Именно вот этот фон и заверх Мин, это минус дизайн. Ну и последний минус, который я вам хочу показать. Смотрите. Посмотрите, вот вот еще вот под надписью особое испытание. До конца события 2 дня 21 час. То есть всего то есть 3 дня. 3 дня, да. 3 дня, давайте. Смотрите. Испытание с 9 победами до конца его три дня. Хм. Маленькое испытание. Помните, я говорю, что это маленькое испытание. Ему три дня дается. То есть оно будет до столько. Три дня. Тогда можно взять вывод? Это слишком. Это много для этого испытания. Сразу говорю. Это много. Сравните. Вот давай, вот давайте снова обратим. Вернемся к... Обратимся к испытанию с 15 победами. Давайте к нему обратимся. Смотрите, у него, помните, у испытание с 15 появилась такая система. А теперь у них три дня времени. Теперь они три дня будут длиться, и это для них нормально. А вот для такого мелкого испытания, как я говорим, это не нормально. Тогда... Эх, это реально плохо, не нормально для него. Знаете, тогда зачем это все? Неужели это очередной минус этого испытания? Да, это минус этого испытания. Он так долго длится. И в него, и в него как... Так, лучше бы для него, знаете, два дня. В Два дня это хорошо для такого испытания. Хорошо. Вот два дня это самый раз. Вот три дня это много. Поэтому вот такой минус. Очередное последний мы нашли. Окей. Сейчас я вам расскажу вывод. Что я сделал, когда, когда оценил это все. Мой вывод таков. То, что это испытание. ПЛАХОЕ. Да. судите Два. Три. Четыре. Четыре минуса. Пять. 5 минусов, 6 минусов, 7 минусов, и 6 из них есть немножко плюсов, всего 2 плюса. Всего 2 плюса, какие же это плюсы, то, что здесь поражение и победы распределены одинаково, то есть равно, и то, что здесь карты подобраны хорошо, это лишь 2 плюса этого испытания. Так что не советую вам его проходить. Вот, забросьте это испытание, не проходите его. Но если вы уже начали, то, то продолжайте. Так, то лучше закончить. Если вы уже проиграли, не покупайте вы попытки. Это читерно. И еще, если купите вот на скин, то можете проходить. Можете. Но я вам не советую. Не советую проходить испытание. Вы мо мнение услышали? Пишите в комментариях свое мнение. Ставьте лайк. На ну, вами был я, Соник. Всем пока.